Федор, ты сумасшедший укинешь имперского правосудия. Ты вообще сознаешь, что можешь случиться, если ты убьешь нас? О? Я не знаю. Возможно, они отправятся на планеты дома при и найдутся новые высшие лорды. О, не смей, продолжить шлюх название этой планеты и мерзкий вош поменяем. Мы объявили у них название «Ты мерзкая планеты. Я бы отшлепал твою строку своей силовой бло-бой и отправил бы наказание, если бы не забыл, как ходить. Секунда назад. Да, секундочку, еще встану. И после того, как память вернется ко мне, я накидываю твою жапу. Я заменил свое наказание в обе Ха! Это многое. Мальчать, вы дряхли набор сервиза. Ну, я собирался это сказать. Ты тоже затруся. Сейчас накану будущего всего империума, и я не позволю тебе его уничтожить. Я же говорил тебе, я спасаю империум. А не уничтожаю. Теперь захлопнись. Сними эту паралию такую шляпу. И веди меня. Вы... А, Дворян! Не сменить на мою шляпу. Я ее никогда не сниму. И вот дворец тебя никогда нет, ну да рашка то Тогда вы все умруте! Я бы на твоем месте этого не делал. Эй, Федор, посмотри, это же большой гигантский банан, который говорит мне жечь моих всех убивать! Что? Что? Ты же за Деппуску Сторис! Объясни свое вторжение немедленно! Именно так. И я пришел сюда, дабы доставить сообщение для тебя. Твои действия преечат воля императора, и к тому же чертовски тупы. Ну, серьезно, насколько тупым ты можешь быть? Я люблю бананы, особенно старое дубное воскресенье мороженого. Или э, воскрешение, или, или воскушение, э, я не знаю. Эх, а что в пик, а не знаю, я бы с пламятием. Возможно, мне нужно вылезать конкурсную газетку бананами с этой чольтовой бесполезной лошадной маукаски! Может, не должны вылезать большими и сильными, как все! с бананами! Или не столько мужичными! Банановая мяка Идеально для смазывания шестеренок банановая мяка Закройте пасть! Так, Кустюрис, что дает тебе право приходить сюда, в Симиторум Импералис! Все просто, Инквизитор. Я такой же высший орд. я капитан-генерал Адет Пускус Тодис. Ох, никуя, ну и поворот. Чёрт, Катина уверенно поднялся на вершину. Должно быть это же его и военной подготовки, которая все время занимался. Когда это произошло? Наверное, пока все мы навасливали свои кубики. Ты, ты имеешь в виду кубики Куб... друг друга? это тоже. Люсик, все сюда нас замечательный степенор, убей всех, убей всех. Быстро! Мужик нали вам бельце? Пристрою его пока он чеши секси! А Мужик нали вам бельце? Мужик нали вам бельце? А... А у него игла в руке, он да. надо не понятие. Доминик! Здесь я от приказы. Кустурис, сперва объясни почему я все здесь. Вы все должны быть в имперском дворце! Разве я не прав? Обычно да, но это не обычный случай. Что же это не важно? Я все еще иду во дворец! Я в еще нашу большие пушки! Правда? Ты сможешь представлять нас всех? <свес> а что вы имели дар еще ты мать, и говоришь? О, вот о чем ты говоришь. Эй, hey, Фёдор, мы снял его И вот этот раз куча поугол мужиков. Это как румяный океан обнажённых сосков и мышц! Это делает меня влажным! Просто... Закрой! Рюд, Доминик. Я пришел, чтобы объявить тебе и всем остальным присутствующим в этой комнате. Благодаря невероятным технологиям, вроде как второго тысячелетия или как-то так, наш император может говорить с нами. Наш великолепный господин может командовать нами вновь. Именно это он медленно, но уверенно начал делать. Святой Император. Он говорит! Это... это правда? Император Руслова <плодисмент> может говорить, о боже! Наконец-то вы говорите о пенсии, пространстве и чеки социального обеспечения, как нещённый кусок дерьми, которым я и являюсь! Прям как я всегда и мечтал! Ах, разве это не то, что ты уже делаешь? Да, но ну теперь мы можем чувствовать себя как ни в чёмной это тоже не ходит в токет. Я уверен, что он будет очень благодарен нам за прекрасную работу, которую мы проделали за его долгий поход в Толчок! Я, я уверен, что он как только слабительный, не могу... не не могу дождаться бейседой с ним! Нет, это сила технологий, детишки! На, капитан генерал! Почему вы никому не говорили об этом раньше? Это звучит как чрезвычайно важная весть, чтобы рассказать нам, высшим ордам, понимаете? Ну, император никогда не приказывал говорить об этом кому-либо, и мы никогда не смеем сделать то, что император нам не приказывал. Исключаю расселование, дровочку, и быть ее невероятными. Но, да, император сказал нам прийти и сделать так, чтобы послание было доставлено, что мы и сделали. Теперь, инквизитор, слезайте с этого трона и... нет Злобное требие! Держишь? Все разрушены! Хаос посадил свои семена ваши разумы! Вы псы, еретики! Еретики! Да, его убить хорошо на сегодня. Покажите этому безумному убытку императорский покой через три... 3... Два... 2... 2... <связывающие> Флата отставить, не стрелять! Не берите в голову. Оставьте его. Пускай бежит. Что?! Что, Сканичить конечностью своеобразный поварок событий? Я так запутан. Все мы смотрим? но Я включил вот этот у тебя солдат, девальник, кровь и чипы и экфер... это Vox News! Это моя любимая шоу после закрытия Джега! Ты... Ты пожалеешь об этом, Кустерес? Ты пожалеешь, что дни, ты предали человечество? Ты можешь проявить милосердие, но не надейся, что я получу взаимностью! Я там шуру, вы грязные ретки! Эй, Федор, нам пора бежать! Да? Молкни, Доминик! Ну да, нам действительно пора. Почему вы не казнили его? Мы ему окружили, но мы позволили ему ускользнуть прямо у нас из рук. Почему? Я не понимаю. Как бы тяжело не было в это поверить, но это не я был тем, кто принял это решение. Это был Император. И... Император? Его голос не зашел на меня, говоря, что я должен его отпустить. Я не знаю почему, но я не буду сомневаться в этом. Ибо я знаю, что именно так желает Император. Что ж, тогда у меня нет права мешать вам, Хустодес. Тем не менее, возможно, нам стоит подумать об освещении остальной Терре об этой инквизиторской угрозе. Он и его компоненты, скорее всего, двигаются на базу инквизиции на Южном полюсе Терре. Нам следует собрать войска и быть готовыми избавиться от них в любой момент. Именно так, нам следует заняться этим. Стойте, притормозите. Алло, говорит Кустолес. Что? Почему? Хорошо, хорошо, простите, господин, но... Почему? Ладно, я передам. Да, я вернусь совсем скоро, постараюсь прибыть поскорее. Да, я захочу вашего Центуриона тоже. Ладно, до встречи. Я тоже люблю тебя, папа. Мы не должны понимать войска. Мы оставим последнее событие в тени. О, хорошо. А чего? Император! О, хорошо, пожалуй, забудем, что это когда-либо происходило. Да, что-то в этом духе. А. Эм... Что ж, было приятно наконец познакомиться с вами, эквизёр. Да, взаимно. Продолжайте нести свой священный долг в храни и за Императором. И вы продолжайте скрывать правду от народа. Ну, это то, что я лучше всех умею делать. До новых встреч! Решили распространить хаос погрузить Империум людей в руины, так что ли? ТРЮСЫ! глюбцы! Это худший случай в Тарджине Скверна, что я А у доктор сказал так же, когда увидим мои люки. То есть, каждый раз, когда я думаю об этом, это сводвигает еще один раз один наждачной секретку. Объясним заклад и тоже не противолодой после всей этой японины. А, Они забывают, что я чистейший, mm -hmm. могучий и самый безжалостный ход тут в галактике. Я один-единственный, кто показал средний палец. Раздумращённые Экклезиархии, когда они в первый раз победили со смыслами хаоса в империуме. И я сделаю это снова. Доминик, приготовь свой пергамент. Наконец-то я могу исполнить свою работу? А, мой карандаш умался. Скажи, я сталю часть инквизиции, что сама святая тэра была захвачена еретиками. Экклезиархия. Вы щелоды Терри. Даже сами Адептус Кустеулис были развращены разрушительной силой. Скажи им, что нам нужно столько войск из сколько возможно. Скажи им, что эти войска нужны нам завтра. Скажи им. Скажи им, привезти все. А, Федора, что ты имеешь в виду под всем? А, и что ты хочешь на свой ходк? Упаси, император. Возможно, нам придется прибегнуть к крайней мере. Ну, это скучно. Хотел бы я иметь ебаные ноги. Никогда бы не подумал, что разговор с кем-то заставит меня так скучать без возможности что-либо сделать. Особенно, когда ты больше ничего не можешь, благодаря твоему тупому сынку, посадившему тебя на золотую тайную систему жизнеобеспечения до конца вечности. Психология это, блядь, пиздец. Хотел бы я, чтобы мои разрушенные душа и сознания могли вернуться ко мне в нормальном теле, чтобы я мог снова страдать хуйней, с постоянно меняющейся внешностью. Делать что-то подобное было самой бездатой хуйней, хотя время от времени я слегка и запаривала. Но на деле, все, что я делал, было спасением человечества тонким собственным способом. Как в тот раз, когда я прикинулся слабым, ничем не человеком и вызвал своего сына вулкана на игру «Поймать самого большого огненного дракона», а потом спас от падения в жирову вулкана, что весьма иронично. Или другой раз, когда я прикинулся тощим шивым овцепасом. Спас дохуищ людей, от в прекрасной мирные земли, которые я нашел. Развел воды моря, чтобы мы могли пройти, потому что нахуй это судостроение. И после прошли 11-дневное расстояние за 40 лет, пересекая пустыню. Вообще, это было пиздец, как стыдно. Ну... Но... Был еще один случай, когда я остановил мировую войну в 18-м отравил лидера нацистических страусиных сил. Я все еще не понимаю, как человечество смогло упустить все эти знаки того, что страусы стояли за всей этой ультраконсервативной экстремистической хуетой, творившейся так долго. Или когда я провел 50 с лишним лет как жирный, психически нестабильный взрослый ребенок, создавая ужасные прикрученные продукты уже за существующих вымышленных персонажей чужих компаний в надежде заставить человечество понять, что они живут неправильно, дабы они взялись за дело и двинулись в будущее, вместо того, чтобы сидеть поглощенными безнадёгой, суевериями, обжираловкой и недовольностью друг к другу. Это был гениальный план. Жаль, что люди были пиздецкие тупыми, чтобы найти гениальный посыл сокрытый в моих записях. Сдох. Раскрытие себя было вопросом времени, но иногда я думаю, что стоило сделать это раньше. Но, еще раз, не думаю, что это имеет значение. Стерю одного из демонского уебка, все идет четко по плану. Спасибо за просмотр этого ролика. Над переводом и озвучкой работал Скрим. Все персонажи озвучены на русском одним человеком. Все нужные ссылки, включая ссылку на автора оригинала, находятся в описании под этим видео. Переходите по ней и подписывайтесь на создателя оригинала. Надеюсь на вашу поддержку и поддержку в дальнейшем. Будь то большой палец вверх, подписка или комментарий. В будущем выйдут и следующие эпизоды этого сериала.